Праздник Великой Победы начинается в эти минуты в столице Донецкой Народной Республики, городе Донецке. Под знаменем Победы, флагами ДНР в центре столицы на улице Артема выстроилась элита вооруженных сил Донбасса. На главной улице Донецкой Народной Республики, улице Артема собрались горожане и гости города Донецка. Уже по традиции люди приходят целыми семьями. Самые лучшие места отведены ветеранам Великой Отечественной войны. Рядом находятся трубины с первыми лицами ДНР, представителями общественных движений, трудовых коллективов, видными деятелями науки и культуры. Под музыку песни композитора Александрова «Священная война» знаменная группа военнослужащих отдельного конвойного отряда Народной милиции «Волк» прошла вдоль строя парадных расчетов и трубины с ветеранами. Принял парад победы начальник Народной милиции, генерал-майор Денис Синенков. Как сообщает издание Донецкое агентство новостей, в самом начале противостояния в Донбассе он пришел добровольцем в народное ополчение. Принимал участие в освобождении Шахтерска, Снежного, Тореза, защищал легендарную Саур-могилу. Командует парадом заместитель начальника штаба, полковник Эдуард Пелешенко. Парад откроет пешая колонна в составе расчетов подразделений армии Донецкой Народной Республики, Министерство чрезвычайных ситуаций. Министерство внутренних дел, курсантов Республиканского военного лицея и Донецкого высшего общевойскового командного училища. Впервые по улице Артема пройдут участники патриотического движения «Молодая гвардия», «Юнармия». Парадные расчеты состоят из почти 1500 человек. Вслед за ними по центру Донецка проследует механизированная колонна. По традиции первыми публике будет представлен легендарный средний танк времен Великой войны. Т-34. За ними пройдет техника, стоящая на вооружение сил ДНР, БМП, БТР, танки Т-64, Т-72, боевые машины Зерка Стрела-10, самоходки Гвоздика, системы ГРАД, 120-мм полковые минометы, противотанковые пушки РАПИРа, Гауби Д-30 и МСТАБ. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донбасса с 74-й годовщиной Великой Победы и выразил благодарность ветеранам ВОВ за проявленный героизм. Лидер республики выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за проявленный подвиг. Он также поблагодарил военнослужащих Донецкой Народной Республики, которые сегодня продолжают дело своих дедов и прадедов по защите Родины от врага. «Благодаря вам Донецкая Народная Республика строит мирную жизнь, воплощает планы на счастливое будущее», — резюмировал он.